Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию краткий обзор важного астрологического события движения Меркурия по знаку Водолей с 8 января по 16 марта 2021 года. За этот период Меркурий будет в фазе ретродвижения с 30 января по 21 февраля. Многие слышали о периодах ретроградного Меркурия. Энергия которого способствует изменению наших планов. В сфере коммуникации складывается все очень непросто: внешние обстоятельства заставляют корректировать все ранее запланированное. В Водолее Меркурий чувствует себя свободнее, а значит, мы сможем освободиться от жестких рамок и правил предыдущего знака Козерога. Наше сознание в ближайшее время по крайней мере, до периода ретро до 30 января, способна генерировать массу неординарных идей. Ведь Уран — управитель Водолея. Это планета высочайшего интеллекта. Старые методы и способы становятся скучными и неинтересными, потому что при движении Меркурия по Водолею сознание направлено в будущее, а настоящее, а тем более прошлое, многих сейчас мало волнует. Но давние темы, может то, что не хочется вспоминать, Конечно же, выйдет на первый план период ретро-движения Меркурия с 30 января по 21 февраля. В этот период очень важно дать возможность познавать и развиваться в свободных условиях. Меркурий в Водолее напряженно взаимодействует с управителем Водолея Урана, который движется по тельцу. В этот период не просто достичь согласия по многим вопросам. Также сложно следовать обычному расписанию. Планы постоянно меняются, поскольку представление каждого человека об уникальном и правильном часто не соответствует мнению окружающих. Поэтому потребуется немало обсуждений и выяснений, сложившейся в этот период ситуации. Квадратура – напряженный аспект между Меркурием в водолее и Ураном в тельце, дает нервозность и ненужную раздражительность. Может привести к расколу духовных сил, в результате чего возможны различные неудачи. Из-за собственной невнимательности возможны несчастные случаи. Будьте готовы к различным неожиданным изменениям, обновлениям, особенно в делах, связанных с поездками и совместной работой. У многих возникают оригинальные, но непрактичные идеи. Могут быть препятствия в применении новых методик и оборудования. Для успешного развития проектов необходимо исключить импульсивное принятие решений и, что важно, не игнорируйте опыт партнеров и сотрудников. Хотя, конечно, возникновение неожиданных проблем, неприятных обстоятельств в середине января 2021 может подпортить настроение и подорвать веру в себя. Тем не менее, Меркурий в Водолее соединяется с Сатурном и Юпитером еще до наступления периода ретроградности и обретает хороший заряд положительной целенаправленной энергии, что дает поток идей, возможность общения и передачи информации. И при этом многие люди могут стать более изобретательными, хотя, с одной стороны, несколько ограниченными в выборе направления, скорее ввиду недостаточного интереса к учебе, работе или к общению с людьми. В этот период очень важно взаимодействие с другими. Это поможет найти нужную информацию, использовать ее и навыки, чтобы приобрести новый опыт или занять более высокое положение. Организаторская работа в этот период может выйти на первый план. Контакты и поездки будут успешны, если связаны с бизнесом и другими серьезными вопросами. Соединение Меркурия с социальными планетами Сатурном и Юпитером способствует четкости мышления, осмысленности, дисциплине ума, концентрации сознания, помогает сосредоточиться на самых главных вопросах. В середине января возникают сложности, когда Меркурий и Уран в точной квадратуре. Но люди, думающие, осознанные, смогут принять мудрые решения, а может быть даже возьмут на себя дополнительную ответственность за других и смогут вовремя предупредить окружающих о возможных неприятностях. Рекомендую посмотреть видео на моем YouTube-канале, в котором я говорю о новолунии 13 января. Ссылка в закрепленном комментарии. Соединив информацию, вы сможете найти ответы на многие вопросы. В январе люди обретают философский самокритичный взгляд на мир. Сосредоточенная, целенаправленная работа ума порой без сна и отдыха как вариант проявления напряженного аспекта Меркурия с Ураном и Марсом, в результате даст хороший результат. Сознательная сторона человека выражается через Меркурий. И январь – хороший период для ученых, исследователей, философов. Для того, чтобы свести к минимуму возможные неприятности, необходима аккуратность и расчетливость во всех делах. В то же время повышается внимание к мелочам, причем негативное подмечается легче хорошего. Если человек умеет анализировать, способен выделить главное и отказаться от второстепенного, то с большей долей вероятности можно говорить о периоде прорыва по многим сферам жизни и самым актуальным вопросам. Сейчас, а особенно в период ретроградного Меркурия с 30 января по 21 февраля. Особенно важна основательность во всем. Старайтесь принимать более точные решения, не спеша, осмотрительно, а хотя это может быть сложно, особенно в середине января и в период ретро Меркурия. Не стоит уменьшать круг общения и снижать деловую активность. Не ограничивайтесь одним направлением деятельности. До 30 января или уже после 21 февраля. Хорошие периоды для принятия продуманных решений. Например, можно начать строительство дома, купить землю, решить вопросы, связанные с бизнесом. Гоните от себя тяжкие думы, мрачные мысли, угнетенность сознания. Старайтесь воспринимать мир в ярких красках. В период новолуния 13 января, вообще в середине месяца, многие склонны к разрушительному мышлению. Своими негативными мыслями Чекс отравляет свою жизнь и программирует окружающих на неудачу. 20 числа января в целом благоприятны. Информация и идеи будут светлее, оптимистичнее. Хорошие дни для путешествий, политической деятельности, литературного творчества, издательского бизнеса или вопросов культуры. Многим предоставляется возможность расширить свои денежные или деловые интересы, навыки в иностранных языках. Подходящее время для рекламы. Вообще рекламный бизнес довольно прибыльный в 20 числах января. Кроме того, важную роль в это время может играть международная связь и юридические дела. Расширяется восприятие, появляется богатство впечатлений, повышается социальная активность, интеллектуальная деятельность. Вторая половина января благоприятна для расширения связей, контактов. Те, кто ждет сведений или сообщений, получат важную информацию, может быть, вести из-за границы. Также будут успешны контакты с иностранцами. Хорошее время для обдумывания грандиозных планов, долгосрочных проектов. Хороший период для учителей, организаторов, ораторов. Неприятности во второй половине января возникают из-за легкомысленного отношения к происходящему. Многие могут недооценивать важность той или иной ситуации. Внешних препятствий не так много. Скорее, из-за своей глупости человек может многое потерять. С 30 января по 21 февраля Меркурий приходит в ретро-движение движение в знаке водолей. Это неподходящий период для перемены места работы или вступления в должность. Возникают задержки при подписании документов и соглашений. Получение информации или знаний возникают сложности и препятствия. Вообще, негармоничный период для любого вида умственной деятельности. Чаще, чем обычно, возникают неприятности в финансовой сфере. Ломаются средства коммуникации, электроника, оргтехника. Неожиданные визиты и звонки, порой неприятные, напоминающие о проблемах прошлого, приносят дополнительные волнения и переживания. Для здоровья период повышенной опасности. Возникают спазмы, судороги, которые могут появиться впервые. Также опасны перепады давления, усиление неприятных явлений со стороны нервной системы. И все это вынуждает менять планы. Переутомление и сбои кровообращения дают головные боли. Следует соблюдать особую осторожность при использовании приборов, транспортных средств, электроники. Будьте внимательны при вождении транспорта. В этот период усиливается угроза аварий, несчастных случаев, травм, ожогов, особенно электричеством, а также мозговых сосудистых кризисов. Возможно, неожиданные события в доме, неприятный поворот в отношениях с близкими и любимыми. Усиление контактов с друзьями, приятелями провоцирует семейные ссоры. Остерегайтесь принятия прометчивых решений, необдуманных поступков. Плохо протекает обсуждение семейных планов или личных проблем. Возможны разрывы отношений, расставание. Цель ретроградного Меркурия – сделать людей терпеливее. Это поможет справиться с неприятными обстоятельствами в этот период. Не стесняйтесь переспрашивать и перечитывать. Это убережет от возможных негативных последствий. Ретроградное движение планеты Меркурий оказывает особое влияние на мысли, речь и поведение людей. Понимание астрологической погоды помогает держать под контролем эмоции и правильно расставлять приоритеты в жизни. Медленнее принимаются решения, чаще делаются ошибки в документах. Сложности происходят при переговорах, в процессе обучения, в торговле. Усиливается потребность в уединении, часто раздражает общество. Проекты, начатые в период ретро-меркурия, требуют пересмотра и доработок. Как люди, так и животные реагируют на обратное движение планеты нестандартным поведением и замедленной реакцией. В период ретроградности Меркурия появление счастливых шансов и возможностей связано с людьми из прошлого. Происходят ситуации, когда возникает необходимость обратиться к человеку, с которым, может быть, был конфликт. Но именно этот человек способен помочь вам в сложившихся неприятных обстоятельствах. 7 и 8 февраля – особые дни. Ретро-Меркурий соединяется с Солнцем в Адале. Активизируется умственная сфера. Мысли становятся яснее, речь убедительней. Возможны новые знакомства, деловые контакты благодаря давним партнерам, Получение или передача важной информации конструктивны и успешны. Также приносит удовлетворение какие-либо публичные выступления, события, светские мероприятия. Благоприятное время для обучения умственного труда, новых идей, поездок, интересного общения, подписания документов. Пробуждение творческого мышления 7 и 8 февраля позволит принять вам мудрые решения или разобраться с существующими проблемами, а также разработать новые оригинальные методики. В эти дни легко решаются проблемы, казавшиеся неразрешимыми. Если вы хотите что-либо возобновить или продолжить, то дни 7 и 8 февраля отлично для этого подходят. С 1 по 18 февраля по Водолею будет двигаться 5 планет: Солнце, Ретромеркурий, Венера, Сатурн и Юпитер. То есть энергии Водолея доминируют. На фоне ретро Меркурия информация и события откладываются где-то в глубинах подсознания и имеют огромное влияние на наше будущее. В этот период. Ваши представления о дальнейшей жизни, планах и целях могут радикальным образом измениться. Нестабильные и непредсказуемые обстоятельства, вызванные пребыванием пяти планет в Водолее, могут способствовать изменению роли, которую вы играете в жизни коллег, друзей, родных и близких. Неожиданные или внезапные ситуации изменяют взгляды на эти, взаимо... на эти взаимоотношения. Но в этот период на первый план выходит участие в деятельности групп, усиливается стремление к независимости мышления и самовыражения. Вместе с тем в этот период можно найти истинные правильные способы достижения целей. Благодаря сотрудничеству с окружающими и чтению, информированию, принятию информации, переработке, передаче ее дальше. Возникают новые связи, старые отходят на второй план. Если прежде вас устраивало одиночество, теперь обстоятельства побуждают вас стремиться к дружбе и взаимодействию с окружающими. Если раньше у вас было много друзей, нынешние обстоятельства заставят вас довольствоваться небольшой компанией. Возможно, вас ждут весьма необычные отношения, они могут носить непредвиденный характер или быть связаны с людьми, которых вы не могли представить в подобной роли. Перемена жизненных целей и стремлений в период ретро-меркурия с 30 января по 21 февраля влечет за собой смену круга единомышленников. Меняются планы и интересы, меняется круг друзей, поддерживающих и разделяющих с вами ваши начинания. Прошлое очень сильно влияет на события настоящего. Главный вопрос в том, что при активизации энергии Водолея с 1 по 18 февраля 5 планет движутся по этому знаку, и все пять строят напряженные аспекты к Урану Управителю Водолея. Поэтому вычислить, что и каким образом произойдет довольно сложно. Но понятное дело, что период транзитов планет по Водолею внесет определенный хаос в устоявшееся течение жизни. В это время могут исчезнуть старые друзья, а им на смену прийти новые, либо же дружба возобновится, произойдут встречи с давними знакомыми. В этот период будут меняться составы групп и сообществ. Кто-то вступит в общественную организацию, а кто-то, будучи давним членом сообщества, вдруг резко выйдет из него, растеряв все свои связи с его участниками. Меняются мечты, идеалы, политические и общественные предпочтения. Создаются общественные фонды, политические движения и тому подобное образования. Человек может получить неожиданную поддержку своего проекта. Люди научного склада совершают открытия, создают изобретения. Тем более ретро-меркурий в водолее способствует исследованию, углубленному изучению и вообще науке в целом. Особенно это касается новых разработок в области медицины. На фоне коронакризиса в мире получение вакцины особенно актуально. Любая планета в фазе ретроградного движения делает акценты на внутренние, скрытые, задержанные, замедленные, порой искаженные реакции. Многие люди в этот период с 30 января по 21 февраля, это также может быть обусловлено и пятью планетами, которые движутся по водолею. Многие люди открывают для себя новый мир. Астрологический, эзотерический, и начинают серьезно интересоваться этой областью знаний. На этом у меня все. Вот такой интересный насыщенный период нас ожидает при движении Меркурия по Водолею. А в особенности это ретро-движение с 30 января по 21 февраля. Я ранее выпускала видео по ретропланетам планетам Венере, Меркурию, в которых рассказывала о самом механизме ретро-движения. Приводила схему, описывала каждую точку разворота. Кому интересно, посмотрите в плейлистах. Ну или я сделаю отдельно видео по ретропланетам и буду на него ссылаться в дальнейшем. Скорее всего, так и сделаем. Тем более, механизм планет ретродвижения Земной группы и внешних планет отличается. Благодарю вас за внимание. Спасибо, что выбираете меня. Если вам понравилось, поделитесь этим видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!